Пожар в детском саду. 2011 год. Так, набираю ноль один. Алло, здравствуйте, 44-й детский сад, сорвачева 38. У нас разбирание на втором этаже. Балдинкова Ольга Евгеньевна, воспитатель младшей группы. Спокойно, ребятки, вспоминаем наши правила. Снимаем спинную обувь, одеваем джинсы спокойно, одеваем обувь уличную, после этого одеваем капсулу, Шапочку-курточку в руки на выдох. А вы вас встречает. Светуль, готова? Пошли! На ходу Валентина Александровна. 7, 2, Так, идем за мной все. за мной. Осторожно. По одному. по одному. По одному. По одному. По Илюша, молодец. Дашенька, умница. Застегивай курточку, бегом. Бегом. I need Пожарная привода включая пожарная привода на от yesterday'sonaaypro. Включая доступность помещения. Анимание пожарная пожара. на локализация. пожарная привода Вот у вас здание горит, а куда вы эвакуируете детей? На улице? Да. А если сиба? Там вы успеете все ходить? Почему успеем? Мы ну, выходы построили специально по вы, вторых ну, Выходы, выходы понятно, просто, просто если было бы 30 градусов, то на улице детям было, думаю, некомфортно. У у нас договор... Есть договор а есть договор с 7-й школой? Конечно. Все, тогда вопрос это решен. Как ты загорала есть, зону, если в случае этого ехать? У нас все есть. 7-я да. школа готова нас принять. Сегодня было мероприятие ⁇ День защиты детей ⁇ В этом саду как раз сейчас проходила тренировка по сигналу пожара. Взрослые дети отрабатывали как раз, как они будут себя вести, если произойдет реальный пожар. Чем чаще такие тренировки мы проводим, чем чаще вот проводятся такие мероприятия, тем больше у людей, у взрослых и у детей проявляется навыков, они доводятся до автоматизма, и поэтому если вдруг реальное такое событие чрезвычайное произойдет, то уже будут люди, взрослые и дети готовы к ним, и ну, не так будет им и страшно, и они будут уже себя правильно вести.